Серая сумка базового цвета, очень красивый серый с поцелуйкой. Это сумка российского производства города Новосибирск, фабрики Miss У нее шикарная фактура, смотрите, очень красивый серый, глубокий такой, необычная ставка из леопарда, сделает ваш образ незабываемый. У нее три входа, два на молнии. И один на поцелуйке, который делает вот так. Чик-чик. У чик. нас эту сумочку очень любят за счет того, что у нее есть вот такой механизм. Это поцелуйка, до Традиционный классический старый прием, когда приятный, когда вот так щелчок происходит. Внутри на задней стенке карман на молнии и два вот таких небольших кармашка. А на задней стенке карман на молнии. У меня здесь код, это сопровождающие лица. Это очень важная миссия. В общем, вот такая красотка. В течение 10 дней эта сумка будет стоить полторы тысячи. Эта красавица ждет своего обладателя. Очень рада буду вам ее отправить. Отправляем во все регионы России, Казахстан и Украина. Буду рада вас видеть своих подписчиков. Подписывайтесь. А моим подписчикам скидка 10%. Сумчатый эксперт.